жил добыл да один квадрат. Вечно весил, всему рад. Не хотел маму слушать, но зато любил покушать. Ел квадратные ватрушки, вафли, сахар, печенюшки, и пошли расти бока у квадрата толстяка. Стал он шире становиться. И зато спасибо пицце, шоколадкам, пирожкам, прирастающим к бокам Он едва передвигался. По ступенькам не спускался, кувыркаться перестал, Шаг пройдет, уже устал. Я себя не узнаю, я лежу, а не стою. Здесь я уже, здесь я шире, я чужак в квадратном мире. В этом теле я невольник, я теперь прямоугольник. Хоть квадрат и не просил, пожелаем ему сил. И терпение многократно, чтобы снова стать квадратным. Помните ли вы квадрат, который стал прямоугольным? Он раньше весел был и рад, теперь стал вечно недовольным. Его отправили к врачу в надежде все вернуть, как прежде. Похлопав парня по плечу, врач сразу же сказал, отрежем. Его закинули на стол. Отрезали четыре раза. Ну что, теперь все хорошо? Спросил врач у квадрата сразу. Вы что-то сделали не так. Я почему шестиугольный? И треугольники лежат вокруг меня. Мне неспокойно. Ох, мы попутали, дружок. И сделали не то, что надо. Отрежем тут? И тут разок. Прости, мы не ненарочно, правда. И вот лежит квадрат в бинтах, но что-то он не веселеет. Ведь треугольников отряд стоит и на него глазеет. Врач, почему они здесь все? Пускай идут куда подальше. Я не хочу их знать совсем. Хочу, чтоб стало все, как раньше. Боюсь, как раньше все нельзя. За все, что сделал, ты в ответе. И врач добавил, уходя, ты посмотри, они же дети. И вот живет теперь квадрат, и ищет, ищет виноватых. И каждый день своих ребят пытается сложить квадраты. Мы треугольные, отстань, тобой не будем становиться. И виноват во всем ты сам, и перестань на всех нас злиться. Ты похудеть мог без ножа, ты мог не есть и быть квадратным. Ты выбрал легкий путь, нам жаль, но нас теперь не сдать обратно. И мы с углами рождены, пусть лишь с тремя, пусть не с прямыми, но в этом нашей нет вины. Так полюби же нас такими». Ромпу квадрата два года в друзьях. Как это вышло, не вспомнить нельзя. Прыгал квадрат в пороту безуспешно. Дома, в дороге и в парке, конечно. Очень хотел заработать медали. Вот только в спортсмены квадратов не брали. Но это ни капли его не смущало, а может быть даже и сил придавало. И вот однажды, подпрыгнув повыше, да так, что дома завиднелись и крыши, он среди листьев заметил движение. Какой-то предмет, на его удивление, мирно висел, освещенный закатом. Предмет оказался зеленым квадратом. Встретились взгляды. Молчали с минуту. После один заморгал почему-то. Наш стал пытаться подергать заветку и заприметил веревку и сетку. «Что тебе надо? Я просто вишу!» Помощи я у тебя не прошу. И хватит здесь дергать, мешаешь мне, брат. Я же не кривая, я целый квадрат. Ой, раз не надо, тогда я пойду. Я было думал, попал ты в беду. А раз все в порядке, мешать не намерен. Пойду заберусь вон на те вон качели. Ладно, я просто шучу, помоги. Только секрет этот мой сбереги. Я не хочу, чтобы кто-то узнал, как я нелепо вот тут подвисал. Ясно, понятно, проблемы не вижу, Я тебя, друг, ни за что не обижу. Помощь всегда брала вверху квадрата. Нет, он не бросит в беде своего брата. Что ж, наш квадрат до угла дотянулся, Крепко схватился и сильно пригнулся. Стал он зеленого друга тянуть, Чтобы на свободу его же вернуть. Тянет и тянет квадрат, что есть силы, Как будто его лишь об этом просили. И вот цель близка. Вот последний рывок. Ой, где же квадрат? Я достал длинный ром. Опять тишина. Вот неловкий момент. И что же мне делать? А, сказать комплимент? А может быть слезно на прощение просить? Ой, что же мне делать? Ах, как же мне быть? И тут ром-квадрат осмотрел свое тело. И весь засветился от счастья несмело. Не верю глазам. Я прекрасен, как Бог. И как это чудо ты сделать-то смог. Спасибо, дружище. Сто лет не забуду. Теперь твоим другом навечно я буду. Что ж, так и случилось. С тех пор они дружат. Хоть Ром стал квадрата длиннее и уже. К квадрату как-то на рассвете пришли овальные соседи. Овальный сын и мать овал. Таких он раньше не видал. А вот и мы, привет, сосед, Решили сделать мы котлет, А соли нет щепотки даже, И в магазине нет в продаже. В беде не брось нас, выручай, И заходи потом на чай. Квадрат кивнул, помочь несложно, Прикрыл он двери осторожно, Поскольку в доме спали дети, Он не будил их на рассвете, И медленно побрел в кладовку, Но резко сделал остановку. Так... Я не понял, соль пропала? Что значит соли вдруг не стало? О, я здесь чувствую обман. Решили вы набить карман моей квадратной редкой солью? Нет, я такого не позволю. А после чаем расплатиться. Ой, люди, что ж это творится? Да здесь задета моя честь. Не чай пить, а котлеты есть. За это я считаю нужным. Иначе, что это за дружба? Вот это дал же бог соседей, а валы мне за все ответят. Квадрат наш даже не заметил, как соли набросал в пакетик. Вернулся он к двери, вздохнул и сверток белый протянул. Мать с сыном на пакет взглянули и как-то странно вдруг моргнули. Квадратная соли нам не надо, она вот правда плоховата. Мы лучше кругляшам зайдем, у них нормальную возьмем. Вы что такое говорите? Такую вы еще найдите. Ее привозят раз в сто лет. Не для каких-то там котлет. Квадрат так сильно возмутился, что чуть ли в шар не превратился. Да как же так они посмели, что соль его не захотели? Уже нет. Берите то, что дали. Ведь вы такого не едали. Котлетки выйдут высший класс. Начнете делать на заказ. Овалы брови почесали. И соль с пакетиком забрали. А наш Квадрат пошел домой играть с любимой детворой. Вот время близится к обеду, а валы вновь стучат соседу. Квадрат, ей-богу, выходи! Ты виноват во всем один! Да что ж я вечно виноват? Квадрат и сам уж был не рад, что дверь открылась сегодня утром. Я вечно крайний почему-то. Ну, что вы от меня хотите? Соль получили? Так идите. Я занят, ясно? Занят я. За дверью ждет меня семья. Квадрат, нам надо разобраться, чтобы врагами меня расстаться. Ты что подсунул нам, как соль? Вот, посмотреть сюда изволь. Овалы миску протянули, в ней только ли котлеты, то ли пули. И не квадрат, и не овал. И кто ж такое наваял? Вот это чудо выслепили! Квадрат от смеха вдруг стал шире. А я причем здесь до котлет? Да мне до них и дела нет. Так это ж ты нам соль-то выдал, квадратную такую с виду? Она наш фаршик идеальный квадратным сделала, реально. Уж как мы только не лепили, вот что котлеты превратили. Отцу нам как глаза смотреть. Да он не станет это есть. И чем я вам могу помочь? Для лепки выдать сына, дочь, а может, всю семью отправить, чтобы котлеты вам исправить? Овалы, да идите. С миром. Попейте что ли, чай с зефиром? Нарежьте сыро стройный ряд. Но вот не трогайте квадрат. Я вам помог, как вы просили. Нытье под дверью не осилю. Идите ешьте свой обед. Гудбай, навеки ваш сосед.